Я тоже 100 лет не был. Да, да, да, да. Серг, берешь, Ты поддерживаешь свою команду, ты молодец. Держи вот такой подарок тебе от молодеченского мяса Только не <свистит> Thank <laughs> you.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 Вперед, Леша, Леша, вперед! мы лучшим стал Владимир мощи, Максим, это пирог Алтезинамов? Да, да, да. Мы не живем больше, мы живем настоящим. Положительный, хорошо, что помог гол выиграть, поэтому только ну, только положительные эмоции. Поэтому ну, много кайфовать тоже нельзя. Поэтому готовимся к следующей игре. Еще много игр впереди. Пропустили мы сегодня первый гол. Казалось, что он немножко дестабилизировал нас в начале первый тайм. -форт. Так мы немножко синбурны, получился второй гораздо лучше, что перелизал бабку тренера, уже чего-то помогали. Ну, мы немножко перестроились в первый потому что же было идти в атаку. Стали играть 4 защитника. И я думаю, что это где-то принесло свои плоды. Начали больше газовое давление э, на Роциберенко. И из-за этого ну, получились и голые, думаю, Почти месяц мы не играли в чемпионате Беларуси. И вот у нас возвращение. Как первый матч на стадионе. Вернуться домой, хотелось уже и перед своих болельщиками сыграть, поэтому и, так, и люди подошли, смотрелось, хорошая атмосфера была, поэтому только, тоже все довольны, то есть победой, ну, это только положительность тоже от этого испытывается. Впереди у нас не менее важный матч, сейчас будет Арсенал, затем Славя, ритм будет напряженный, как готовится следующим соперником? Да, готовится, как обычно, ничего сверхъестественного. -то тренироваться, то есть работать еще больше, поэтому идти от матча к матчу. В следующей игре уже думаете? Я думаю нет.